Добрый день. На связи Центр обучения компании Инфастрой. Операции копировать и вставить – это часто используемые инструменты при работе в сметной программе. В комплексе эти инструменты мы можем использовать для работы с локальными сметами как самостоятельными документами. Но при большом количестве смет иногда приходится потратить время, чтобы найти нужную смету. Хотелось бы знать точно, в каком проекте и объекте эта смета находится. В таких случаях программа предоставляет инструмент по поиску локальных смет. В моем распоряжении есть текст локальной сметы, очень похожий на состав работ по новому объекту. Очень бы хотелось воспользоваться исходной локальной сметой для новых расчетов. Мы находимся в главном окне системы в текущем объекте. Наша задача найти известную смету-аналог. Но вместо того, чтобы ходить по дереву сметных данных и глазами сканировать название локальных смет, я вызываю операцию поиска. Поиск локальных смет. Основная задача установить критерии поиска. Зацеплюсь за адрес, указанный на именовании сметы. Область поиска укажу все проекты. Поехали. Вот результат поиска. Среди найденных смет нужная нам смета на реконструкцию тепловой сети. А теперь даем команду «Копировать смету». Закрываю окно поиска и даю команду «Вставить». Вот копия сметы, можно ее открыть и приводить ее в порядок. Возможно другой вариант. Из окна поиска можно дать команду «Перейти к локальной смете. Вот она в исходном состоянии. Можно ее открыть, изучить, а затем уже принять решение копировать ее в текущий проект или нет. Хороший механизм. Не правда ли? В качестве критерия поиска я указал ключевое слово из названия локальный сметы. Но обратите внимание, на подписи составил, проверил можно в качестве критериев поиска указать фамилии и должности подписантов. Вызываю поиск локальных смет и нажимаю кнопку БОЛЬШЕ. Ключевое слово для поиска фамилию проверяющего. Найти. Вот результат поиска по новому ключевому слову. Обратите внимание, в качестве критериев поиска можно указать даты создания, даты изменения диапазон стоимостных показателей. В общем, есть простор для творчества. Как всегда, обращу ваше внимание на важную деталь. В рассмотренном примере область поиска указана все проекты, но за несколько лет работы в программе у вас накопилось большое количество проектов, и каждый раз выполнять поиск по всем проектам ну, – дело весьма затратное по времени. Есть выход. Давайте сгруппируем проекты хотя бы по дате начала. Поставим курсор на одну из папок и обратимся в режим поиска. Теперь поиск можно организовать по текущей группе проектов. Результат будет более эффективный. Подведем итог. Инструменты копировать-вставить работают не только со строками сметы, но и с локальными сметами как самостоятельными объектами. Эффективность операций существенно повышается совместно с функциями поиска локальных смет, выполнение которых изобилует большим количеством вариантов. Здесь есть широкое поле для творчества. Подобные инструменты применимы не только к локальным сметам, но и к другим сметным объектам. Объектные сметы, проекты, акты выполненных работ. Пробуйте. Используйте инструментальную поддержку на все 100%. У вас обязательно получится. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.